И Всевышний Аллах сообщил нам в своей книге о своем посланнике о целенаправлении пророка э, Аллаха э, и сказал в суде э, Пророке в 107 аяте То есть мы не спасали тебя как милость для миров, то есть милость э, для всего человечества, всех миров. И когда пророк, аллах алейхи пришел в тайф, и его, как мы помним, побили камнями, чтобы то есть, посмеяться над ним, издеваться над ним. Местные безбожники, многобожники, они собрали умалишенных и также детей, чтобы они, то есть подговорили, чтобы они побили его камнями пророка, саллаху алейхи Но пророк, саллаху алейхи проявил свое милосердие и в ответ на вопрос Джибрилля, «Уничтожит ли мне это селение?» «Нет», — сказал посланник Аллах, с Аллаху алейхи вассалям. «Быть может, они последуют истинным путем». И если изучить встречающиеся в Куране упоминания о том, с какими просьбами обращались к Всевышнему Аллаху и его пророки, мы обнаружим, что все они просили Господа о милости. О милости просил наш отец Адам, Вместе со своей супругой Хавой, обращаясь к Аллаху с такой моль, мольбой, которая здесь на флаге тоже она из, э, за, записана, «Роббана золямна ангфусана ваилам тахфирана, ва, э, тахфирана То есть «Господи наш!» – обратились они к Аллаху. «Мы поступили несправедливо по отношению к самим себе, в первую очередь. И если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами», то мы непременно окажемся одним из оставшихся в убытке. То есть непременно окажемся в убытке, если Аллах нас не помилует. И это относится ко всем нам, чтобы мы тоже это делали два э, до конца нашей жизни. И посланник Аллаха, саллаху алейхи, алейхи вассалям, сказал, «Не будет помилован тот, кто не проявляет милосердие к другим». Этот хадис имам Аль-Бухари, муслим, приводится, «Имам ля ярхам ля юрхам», говорится. И, как мы видим в этих словах, нет конкретного чего-то, не упоминается. То есть проявление милосердия ко всем рабам Аллаха, ко всем творениям вообще